Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас иди обзоре набор инструмента на 216 предметов. Бренд Ультра. Немного об этом бренде. Это бренд, который принадлежит компании Sigma Харьков. Линейка Ультра это профессиональный инструмент, который затаривается на острове Тайвань. Указывается на упаковке Тайвань Ультра. Начнем мы с упаковочной коробки. Гарантия на инструмент, забыл сказать, гарантия на инструмент Ульта составляет один год. Вот такая упаковочная накладка идет сверху на кейсе. Сам набор, когда идет новый, он упакован. Пленку еще запая дополнительно. Информация на упаковке это три рабочих квадрата. 1 четвертая дюйма, 3,8, 1,2, 216 предметов, 3 щетки, 72 зуба, мелкий шаг, ЦРВ, хром ванадива стальма, материал изготовления инструмента. С обратной стороны комплектация данного набора. Так что еще? Указано, выслуждано на Тайване. Сигма Украина. Это прокладка, которая ложится между двух крышек, когда вы запираете набор. Тут она довольно-таки толстая идет. Начнем из трещоток. Три трещотки в наборе на 72 зуба прямые. То есть не изогнутые рукоятки комбинированные. Пластик и прорезиненный пластик, можно сказать так. Красный цвет – это обычный пластик, это прорезвенные черные вставки. Прямые трещотки, надпись «Ультра», логотип, CRV, маркировка, обозначение «Хромбонадивай сталь». Реверс есть, право-влево, приключение, вращение, быстрый сброс, фиксация головки. Трещотки разборные, то есть можно обслужить внутри сам механизм. Но пока на гарантии набор, туда не стоит лезть, ничего выкручивать. Трещотка на 3,8 дюйма и на 1,4 дюйма. По размерам трещотки 1,2 250 мм, 3,8 200 1 1,4 145 мм длина. Две отверточные рукоятки. Вот такая вот идет отверточная рукоятка с магнитным держателем для бит. Длина 240 мм, также комбинированная Ручка. Применять в наборе можно или биты. Вот они идут. Вытягиваете биту из держателя, вставляете и получаете стандартную отвертку. Или есть переходник. Вот он в наборе. То есть для использования с шуруповертом вставляете сюда и можете вставлять головку. Это 1,4 дюйма. То есть вариантов тут можно массу собрать в зависимости уже от работ, которые вы проводите. И еще одна отверточная рукоятка. Вот она длина 150 мм. Есть еще один присоединительный квадрат сверху. Сюда вы можете подсоедать трещотку или вороток Т-образный. Применяться может или головки одеваете. Также или биты, которые идут с переходником. Дальше я их покажу. Ручка здесь полностью пластик. Три кардана. По три э, размера. Одна вторая, три восьмых, одна четвертая. Кардан скреплен металлическими вставками. Три свечные головки. Размер 16 мм, 18 мм и головка на 21 мм. Две головки под одну вторую и одна головка от 3,8 мм. То есть 18 мм, 3,8 дюйма одевается эта щетка. Внутри есть резиновая вставка, для того, чтобы ключа не выпадала при откручивании. Т-образный вороток. Два воротка Т-образных. Одна вторая дюйма, он же служит удлинителем, если снять переходник. В переходник, получаете Т-образный вороток. И вороток Т-образный под 1,4 дюйма. Большой вороток длина 250, этот вороток длина 110 мм. Снимаю переходник, вы снимаю адаптер, вы получаете переходник с трех восьмых на одну вторую. То есть, трещотку три восьмых можете одеть головку под одну вторую дюйма. Под три восьмых дюйма вот воротка Т-образного нет. То есть, под среднюю трещотку. Только под большую и под маленькую. Под маленький квадрат и под большой. Так, удлинители... Под 1,4 дюйма у нас два удлинителя. Одна 100 мм и 50 мм. Это под маленькую трещотку. Под среднюю трещотку 3,8 дюйма у нас один удлинитель. 210 мм. И под большую трещотку два удлинителя. 125 мм. И показывал уже 250 мм. Биты в наборе большой Набор бит. Есть биты под 1,2 дюйма. Не, то есть это не размер 1 2 дюйма, а это под переходник 1,2 дюйма. Вот он. Вставляете сюда биту. Общее количество бит под 1,2. И, кстати, это даже под 3,8 дюйма. Вот, два переходника, по две трещотки, три восьмых, 1 вторая. И биты под них. Вставляете или в этот переходник, с большой трещоткой, или в этот, под, под среднюю трещотку. Биты по три восьмых и одну вторую переходники. Общее количество 30 штук. Здесь шестигранные, есть биты торкс, райп, крестообразные и торкс с отверстием практически все виды есть. Далее набор бит под переходник 1,4 дюйма. Они вынимаются из кейса. Вот в таких вот держателях, кстати, промаркированы. Также райп. Тут очень большое количество разных типоразмеров. И шестигранный, и райп, и квадрат. То есть, очень много. Применяется вот с таким вот переходником. Берете нужный бит, уставляете переходник. Применять вы можете или с держателем отверточным, или с трещоткой, или с магнитным держателем отвертка. Показываю. И еще один вид бит, это уже идут они с переходником. Вот такие. Общее количество их здесь 30 штук. Они верхней крышке. Также промаркированы по ячейкам и типу, типу биты. То есть Т10, Т15, Т20, Т26. 30 штуки. И этих бит общее количество 44 штуки. Головки. В наборе шестигранный профиль головок, короткие головки, торкс и длинные головки. Начнем с коротких головок шестигранных. По... Размером председательного квадрата. Под 1,2 дюйма у нас 14 головок. Вот они, самая маленькая у нас на 13 мм идет. Самая большая на 32 мм. Головки полностью гладкие, без каких-либо насечек. Единственная надпись есть. Ультра. ЦРВ. 32 мм. Это вот под 1,2. Под 3,8 дюйма у нас 9 головок. Самая маленькая на 10, самая большая на 19. Под среднюю трещотку. И под маленькую трещотку ряд головок 13 штук. Общее количество их. 4 мм самая маленькая. И на 14 самая большая. И головки торкс Общее количество 14 штук. Е4 самая маленькая. Е24 самая большая. И еще мне показал две биты есть вот такие большие под одну вторую дюйма приседательный квадрат это у нас т70 и h 14 шестигранная во, все, во всех 216 наборах то есть во всех у всех производителях в наборе есть такие биты ну и в принципе комплектация у всех идет схожая набор комбинированных ключей общее количество 12 ключей самый маленький у нас на 8 Далее 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 самый большой ключ. Ключи полностью гладкие. Единственное, логотип ультра. Размер ключа. С обратной стороны надпись хромбонадий. И набор длинных головок. Под 1,4 дюйма нижний ряд у нас 7 штук, потом идет ряд под 3,8 дюйма 6 штук и 1,2 получается у нас 5 головок. 5, 6, 7. Размер самый маленький 4 миллиметра головка, самая большая у нас на 22 миллиметра. Так, по комплектации все. Материал изготовления хромбанадивая сталь на э, изготовление инструмента. Сверху наносится защитное матовое покрытие на инструмент. Каких-то изъянов, там, следов от литья, заусениц в наборе мы пока не заметили. Кейс состоит из двух частей. Пластик, широкая зависа, также пластик. Запирание металлические защелки. Пункты. Здесь можно сказать, что верхняя часть металл, а соединитель идет тоже пластик. Без проблем все держится в наборе, ничего не выпадает. Так, теперь сам кейс. Ширина кейса 49. Длина 37 сантиметров, высота 11. Вес набора 10 килограмм, 700 грамм. Сверху идет на кейсе. Кейс с таким вот рисунком. И металлическая бляшка с логотипом ультра. Кому нужен набор с хорошим качеством с гарантией и по адекватной цене то посмотрите с набором ультра тайвань спасибо за просмотр нашего видеообзора подписывайтесь на канал оставьте комментарии при заказе получайте дополнительную скидку за комментарии и подписку на сайте спасибо